Сейчас время очень э, своеобразное. Очень мощные энергии гуляют по земле. И человеку в этих мощных энергиях тоже необходимо быть мощным. Что можно предложить в самых таких э, простых вариантах для повышения энергетики? Ну, Во-первых, утром нужно сделать энергетический самомассаж. Это простое упражнение, 4-5 минут. И ты получаешь э, буквально замечательный энергетический кокон, в котором ты можешь находиться весь день. Ну, если что-то стрессовая ситуация, ты можешь еще э, скорректировать еще раз сделать. Это простое средство, которое э, дает тебе возможность держать энергетическое состояние своего тела практически весь день. Э, хорошая практика, э, э, пульс сердца. Пульс сердца или Солнце любви, это тоже практики, которые простые, эффективные и позволяют энергетическое поле держать постоянно. Сейчас я говорю, очень это важно. Зашел в какое-то пространство, в супермаркет, в торговый центр, в какую-то организацию, в транспорте общественном проехал и так далее, а там могут быть самые разные энергетические воздействия. Поэтому Энергетику свою надо сейчас очень активно держать в хорошем состоянии. Вот эти практики, что я назвал, это не просто я назвал их. Есть курс, называется «Пробуждение», в котором все эти практики даются, причем даются и в видео, и в аудио формате, и текстом. Эти практики очень важны. И если ими пользоваться регулярно, то, в принципе, вы всегда будете защищены от различных воздействий энергетических, а за энергетическими воздействиями идет воздействие микробов, вирусов и так далее. То есть вы защищены от многого. Я, например, всегда держу свое состояние в хорошем энергетическом поле, и поэтому весь этот, вся эта катавасия с пандемией я ее не заметил. Я много летал, много ездил, никогда не носил маску и, в общем-то, никогда и не болел. То есть это говорит о том, что спокойно можно жить и действовать, не погружаясь в те энергетические проблемы, которые существуют вокруг. А время сейчас требует именно мощной энергетики человека, потому что идет мощнейшее воздействие на человека. В том числе даже психотронное оружие используется не только на фронте, но и, и как говорится, по всему миру запускаются очень серьезные проблемы, создают не только с помощью вирусов, но и с помощью еще и психотронных веществ. Поэтому держать свое поле в качестве, на хорошем состоянии, это жизненно важно сейчас. Еще раз говорю, курс пробуждения, и вы защищены.